Витископ. Очень было интересно работать с командой Формулы-1 и тот же Даниэль рикярда сейчас отлично выступающий в чемпионате Формулы-1, приезжал в Украину и очень было интересно работать с самой технической командой, профессионалами высокого уровня. Чемпионат мира по прыжкам в воду соскал в Ялте в уникальном месте на Восточкином гнезде отличные ребята, спортсмены, прыгающие с 27 метров в воду, просто нереально, То есть, представьте с высоты девятиэтажного дома с крыши прыгай. Мне удалось постоять на рампе и посмотреть, такое незабываемое ощущение. Мы три года подряд делали соревнования по уличному баскетболу, и победитель которого ездил у нас на международный финал на всемирный финал в Сан-Франциско, на Алькатрас, знаменитый остров. Очень интересно, что то также несколько лет подряд делали турнир по футбольному фристайлу. В принципе, с нашей помощью этот вид спорта развился именно в Украине. Не так много ребят, кто этим занимается, но тот человек, который у нас уже несколько лет подряд выигрывает и считается лучшим, Алексей жираховский киевлянин, в этом году э, мы не проводили соревнования квалифайер украинский, э, ему дали wild card к одному из лучших ф, фристайлеров футбольных э, в мире, и он вот, поедет в ноябре на, чемпионат мира, э, на финал чемпионата мира в Бразилии. То, что сейчас происходит в стране, наложило свой отпечаток. Э, э, ни одного мероприятия спортивного не проводилось. В этом году в Украине видископ спортивный видео.